5 продуктов, от которых мы молодеем Авокадо содержит витамин группы В, витамин С, кальций, магний, железо, цинк, фосфор и другие микроэлементы способствуют устранению отечности, снижению уровня холестерина и профилактике ревматоидного артрита защищает от токсинов, обладает регенерирующими свойствами Помимо того, что авокадо содержит много полезных витаминов и микроэлементов. Он еще и очень калорийный. В 100 граммах мякоти больше 200 калорий, поэтому рекомендую вам ограничиться лишь половинкой плода в день. Грецкий орех содержит витамины Е, К, П и С, нормализует обмен веществ, укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина, способствует профилактике сахарного диабета, улучшению работы мозга и сохранению памяти. Содержащие в орех антиоксиданты Минимизирует риск развития рака, груди, простаты и других органов Чтобы быть здоровым и бодрым, съедайте по 7 грецких орехов каждый день Клюква Выводит из организма свободные радикалы Улучшает состав крови Укрепляет стенки кровеносных сосудов Повышает иммунитет Для поддержания иммунитета и профилактики простудных заболеваний Рекомендуется съедать горсть клюквы каждый день Брокколи Содержит витамины группы В Витамины Е, А, П, К, Ю, причем витамин С в брокколи гораздо больше, чем в апельсинах и лимонах. Калий, магний, кальций, натрий, железо, фосфор, цинк, марганец, медь, селен. Все эти вещества крайне важны для нашего здоровья. Например, калий выводит из организма лишние соли. Кальций нужен нам для роста волос и ногтей. Магний важен для здоровья сердца. Селен выводит из организма тяжелые металлы. Регулярное употребление 200 граммов брокколи в сутки поможет человеку оставаться здоровым и молодым. Семена льна. Содержащиеся... В них витамины В1, В2, В3, В6, В9 улучшают метаболизм. Витамин Е борется со старением, делает кожу гладкой и упругой. Витамин С замедляет процесс окисления в организме. Витамин А благотворно влияет на кожу, волосы и ногти. Фосфор укрепляет зубы. Кроме того, семена содержат клетчатку, кислоту омега-3, омега-6 и омега-9. Для поддержания молодости и красоты необходимо ежедневно съедать одну столовую ложку семян льна. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент.